Приветствую всех. В этом видеоролике вы узнаете, как активировать маркетинг и как активировать клоны. Также мы научимся бронировать места и научимся находить в поисковике того или иного партнера по его ID клона, либо по его логину. Также хочу, друзья, обратить внимание, то что где сейчас я буду делать обзор, это тестовый сервер, который не связанный с проектом. И эти клоны нигде не будут отображаться в проекте. Поэтому все клоны, которые мы сегодня сейчас будем покупать, они в проекте не будут никому мешаться, и никто их не увидит. То есть, друзья, этот сервер только сделан для того, чтобы мы тестировали все функционалы проекта. Итак, после того, как вы пополнили баланс, например, да, в разделе «Мой банк», надеюсь, как пополнить баланс, вы уже разберетесь сами, вам нужно будет зайти в раздел «Матрицу» и выбрать «Матрицу Андромеда». Далее выбираете первую матрицу за 450. За 450 я уже купил. Сейчас на примере 1350 я покажу, как купить матрицу. И уже сами все поймете. Выбираю матрицу за 1350. Выбираю баланс, на котором мне лежат деньги. На данный момент у меня они лежат на внутреннем балансе. И нажимаю купить. Как мы с вами видим, я купил. Вот, вот мой аккаунт. Надеюсь, вам понятно, как покупать матрицы. Далее. Как купить клона. Для этого вам нужно зайти в раздел... Мои клоны. И, например, вы хотите купить клонов за 450. Кликаю вот на эту корзину. Выбираю баланс. И, например, куплю я себе 3 клона на 450. И нажимаю купить. Все. Как видим, здесь у меня количество. 3 штуки. Клонов приобретено. Далее. Я могу этих клонов расставить автоматически. Могу их расставить вручную. Давайте я сначала покажу, как их расставить автоматически. Автоматически мы расставляем с помощью вот этой кнопки. Кликаем на нее. Нажимаем поставить. Видим, что у нас осталось две штуки, то есть один клон у нас улетел автоматически. Также я могу на этого клона перейти. Вот этот клон, я кликаю на него перейти, и вот этот клон, он у нас уже в структуре. Чтобы посмотреть, куда этот клон упал, я нажимаю на кнопку вверх, и вижу, что мой клон упал под мой верхний аккаунт, под мой верхний клон. То есть вот так система работает. Далее я могу поставить клона вручную. То есть я могу нажать кнопку поставить сюда. Также клона можно поставить по броне. То есть, например, я это место могу забронировать. И если я нажму автоматически, то у меня автоматически клон улетит сюда. Что такое, друзья, бронь? Бронь это то место, которое вы бронируете. И в это место может прилететь либо ваш личник, который только сейчас активируется, либо может попасть ваш клон. Например, вы переходите с площадки 450 на площадку 1350. И на площадке 1350, например, вот сюда вы поставили бронь. И вот именно сюда прилетит нам клон. Потому что у нас маркетинг, друзья, работает слева направо, а вы, например, хотите, чтобы клон у вас попал именно сюда ваш личный. Поэтому вы можете забронировать это место и поставив сюда бронь, клон перелетит сюда. Но хочу сказать так, что бронь у нас работает ровно 24 часа. Поэтому за, 20, за 24 часа вам нужно успеть воспользоваться бронью. Если вы не успеете воспользоваться бронью за 24 часа, то эта бронь просто снимется автоматически. И здесь снова будет вот такая же простая пустая ячейка, без вашей брони. Это сделано функция для того, чтобы вы никому не мешали в дальнейшем, если вы вдруг забыли про эту бронь. То есть, еще раз, если, допустим, я закрою все вот эти места, все вот эти клоны, да, то эта матрица закроется, и мой ID 7 автоматически перелетит вот сюда, в это забронированное место. Также в это забронированное место может прилететь мой личник. Также хочу сказать, что, например, если мой личник например, попал вот сюда, да, допустим, это мой личник, то под своими личниками я уже забронировать места не могу. Почему это сделано так? Почему я по своими личниками, либо перед переливами, под переливами я не могу забронировать места? Это сделано для того, чтобы я не мог своей бронью мешать моему личнику Делать структуру, потому что может вызвать негатив, и бронь ваша может помешаться вашему личнику, либо тому человеку, который к вам попал переливом. То есть вы брони можете ставить только лишь под своими клонами. Либо в бронь ставить своего личника. Когда он только-только регистрируется и только первый раз покупает матрицу. При дальнейших действиях бронь уже не работает. Поэтому видите, да, что под своими клонами я могу бронь поставить. Куда угодно. Также хочу сказать, что если, например, я забронировал здесь, в этом месте, то я могу перебронировать место, вот, например, сюда. Я нажимаю бронь, забронировать. И видим, что с этого места у меня бронь снялась, а здесь она у нас появилась. Если вдруг вы бронь взяли случайно и понимаете, что вам бронь не нужна, то эту бронь вы можете просто снять, нажав кнопочку «Снять». Снять бронь. Все, видим, что я бронь снял. И эта бронь никому никогда не помешается. Вот примерно так работают, друзья, брони. Ну, и соответственно, кнопочка «Поставить», это я могу здесь поставить клона. Давайте поставим клона, например, вручную еще раз. Все, поставил клона. Какие функции есть еще в маркетинге? Здесь имеется вот такая кнопка, поисковая кнопка, да? Кликаем на нее. Здесь мы можем найти в поиске свой ID, либо ID своих партнеров. То есть, например, я хочу найти, например, ID 11, да? Я захожу сюда. Здесь видите, видите свой ID. Здесь мы вводим именно число ID. Слово ID мы не пишем, просто число. И нажимаем поиск. И мы находим этот ID, и этот ID у нас самом верху. И под ним вся структура, какая имеется. То есть вы можете найти так любого партнера. Также в этом поисковике можно найти человека по логину. То есть вводите... Логин своего партнера, да, например, там Иван Иванов, например, либо там Иван, например, 007, да, вот, Иван 007, например, такой логин у партнера, нажимаете посмотреть, все, если он у вас в структуре, если он у вас в команде, то вы, соответственно, его найдете и его матрицу. Вот так работает поисковая система, уверен, что эта функция будет полезной для вас, пользуйтесь бронью, пользуйтесь клонами, всем что угодно. Все инструменты для вас подготовлены. Также вернемся с вами на раздел «Мои клоны». Здесь видим, что имеется еще в «Моих клонах» такой глазок. Кликнув на него, вы можете посмотреть все клоны, которые у вас находятся именно на площадке за 450. Если вам нужно посмотреть клонов на 1350, то нажимайте на этот глазок, и вы видите все клоны на 1350. То есть вот. Для чего вот этот глазок? Чтобы посмотреть все клоны именно той площадки, которая вам нужна. Итак, друзья, надеюсь, здесь все стало более понятно. Остались, если вопросы, то пишите в чаты, задавайте вопросы. Уверен, что наши партнеры на них ответят. Всем желаю больших профитов и до новых встреч. Пока!